Друзья, всем привет! Сегодня хочу вам показать один очень интересный и может быть даже многим известный рецепт, проверенный уже на себе. Как я завариваю чай? Чай завариваю с имбирем, с лимоном, с куркумой, с медом. Получается очень полезное и вкусное средство, которое повышает очень сильный иммунитет. В первую очередь я возьму имбирь. Сегодня со мной произошла такая ситуация интересная. Ну, можно сказать, не интересная, а из ряда вон выходящая для каждого человека. Поехал в магазин. Думал, куплю сейчас корень имбиря себе. и Буду запаривать чай. Объехал все магазины, не нашел. Нашел в одном месте. И стоимость этого имбиря на данный момент мне зарядили полторы тысячи рублей за килограмм. Хотя несколько неделю, наверное, назад я покупал по стоимости 250 рублей за килограмм. И пришлось купить вот такой вот имбирь с сахаром, но он ничем не хуже. Я его нарезаю меленько-меленько-меленьким кубиком, чтобы он запарился. Меня просто что удивило, что действительно, кому война, кому мать, однако говорится. Люди стали покупать имбирь, чтобы обезопасить себя как-то, хоть как-то от вирусов. И наши продавцы имбиря максимально задрали на него цену. И причем прям с прилавков, прям при мне взяли с прилавка, его убрали. И сказали, все, на него поднялась цена. Так что вот так вот. У нас делают люди. Так, ну вот, я имбирь порезал. Отправляю его в кружку. Дальше я беру лимон, натру цедру лимона на терке, добавлю ее тоже в чай. Также добавлю сюда сок лимона. Вот на кончике чайной ложки добавлю куркумы. Дальше я наливаю свежезапаренную заварку. И заливаю все это кипятком. После того, как я запарил этот чай, я ему даю настояться, ну, примерно минут 20-30, чтобы он остыл до градусов до 60-70. И дальше я этот чай пью в прикуску с меда. Можно мед растворить в чае, Но мед очень важно не отправлять в чай, когда чай кипяток, потому что мед теряет свои полезные свойства. Поэтому надо, чтобы чай немного остыл. Такой напиток, он очень полезный, он повышает иммунитет защищает от разных вирусов поэтому пейте такой напиток пусть пьют ваши друзья близкие это действительно очень полезно потому что прежде чем запаривать такой чай я прочитал все о вреде и пользе имбиря о вреде и пользе куркумы поэтому я говорю это не просто так тоже по пропорциям смотрите не добавляйте сразу много потому что что куркума что имбирь они могут вызвать аллергическую реакцию для организма. Поэтому добавляйте изначально по чуть-чуть. Попробуйте, как вы отреагируете на эти все составляющие. А потом, если все хорошо, тогда уже можете добавлять побольше. Хочу еще вам что сказать. Запаривайте такой чай именно в стеклянной посуде. Можно в какую-то банку или в кружку. Но никак не в металлической. Металлическое, она сразу все окислится. И это уже будет не лечебное средство, это точно. Но и в то же время я вам также говорю, что я не вирусолог, никакой не доктор. Просто я это делаю для себя и хочу поделиться с вами. А при борьбе с простудными заболеваниями и с вирусами, что самое важное? Конечно же иммунитет. Мы просто привыкли что сразу бежать в аптеку покупать дорогостоящие лекарства пичкать себя этими таблетками таблетками еще большинство людей это делают э, не зная не идя в больницу не слушая советов врачей считая себя умнее любого врача специалиста и начинает заниматься самолечением тем самым убивая свой иммунитет в своем организме полностью поэтому не занимайтесь самолечением но если вам понравилось видео Подписывайтесь и делитесь этим видео с друзьями, чтобы точно так же укрепляли свой иммунитет. И сидите дома. Всем пока.